Почему? Я вижу уже ЛИФ? Теперь конференция транслируется на индивидуальном э, службе потокового вещания, у меня написано. Поэтому мы начали уже как бы да, разговаривать. Да, у меня тоже. А теперь первый эфир пошел. Угу. Э, ребят, ну, пока у нас техническая поддержка нас размножит по всем каналам, да, по Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Instagram. что там еще есть я забыла уже как это все называется в общем а в ютубе канал ютуб и кто где нас смотрит сегодня и сегодня мы с вами должны быть готовы к тому что а, людям нужна поддержка реальная поддержка а, потому что все пугаются телевизор нам показывает десятки тысяч уже а, по россии уже сколько-то там миллионы какие-то кошмарные совершенно. Все, мы понимаем, мы понимаем, чему верить, чему не верить. То, что это существует, это уже сейчас стало понятно, но, но при этом мы не понимаем вот этих цифр. В общем, нам не надо туда, мне кажется, сильно вникать. Ну что, как там у нас поток и наладился еще Девчонки готовы? Люба, Жанетта Да. Отлично. Так, добрый вечер, наверное, уже можно сказать дорогим друзьям, все, которые сейчас присутствуют. Скажите, пожалуйста, поставьте плюсики, хорошо ли нас слышно сначала. Хорошо ли нас слышно? Так, хоть кто-нибудь поставьте плюсики, не поленитесь. Люди, а то непонятно, вдруг мы сами себе рассказываем. Ну, слава богу, пошли хоть какие-то плюсики. Хорошо ли нас видно? Все, полный эфир. Все видно хорошо. Видно хорошо, слышно хорошо. Ну и, конечно, всегда, ну, во-первых, добрый вечер, прекрасный вечер. Уже начинается такая зимняя погодка. вообще где-то Сибирь уже там завалилась снегом. Средняя полоса еще без снега. Но уже вечером такой морозный воздух. И даже он радует. Даже не думала, что Мороз меня может радовать. Я вообще как-то не очень люблю Мороз. А тут прям хорошо. Ну и сегодня поговорим об энергии. О том, как же нам все-таки выжить в этой ситуации с минимальными потерями. Друзья, ну давайте просто скажите сейчас, где, кто откуда. Скажите, пожалуйста, кто у нас сейчас присутствует. Вижу, кого вижу. Украина, Казахстан вижу, Москва, Питер, Липецк вижу, привет. Ну, у нас спикера сегодня Орел и Тамбов. Воронеж, конечно, Германию вижу. Я знаю, что Америка будет нас слушать уже потом. Потому что время и Кутя тоже всегда нас слушает, но уже не в прямом эфире. Они уже потом нам привет почему-то передают. Там же у нас прямой эфир закончился. Но все равно привет есть привет. Это дорого. Приветствую всех вас, дорогие друзья. И первый вопрос, который я хотела бы задать, это о настроении. Скажите, пожалуйста, у кого сейчас настроение и вообще вот этот вот энергетический подъем? сколько вы поставьте плюсик у кого он ну, как нормально средненько так вот не очень паники нет поставьте нолик и кто боится и кто переживает и кто может оценить свое состояние как но ну, если не депрессия то такой стресс махровый стресс и боится выходить на улицу иногда поставьте минус Потому что в конце нашей передачи, я думаю, что девчонки вам расскажут такие рецепты, что вы эти минусы э, сделаете легко и просто плюсом, потому что из минуса плюс делается очень легко. И ноль сотрете и сделайте тоже плюс. Эм, я просто хочу вам сказать, э, что на сегодняшний день, конечно, ситуация очень непростая. И самое ужасное в этой ситуации, что нагнетается вот этот страх. А все уже доказаны и вирусологами, и психологами. И вообще тем, тем только не доказано, что а, непонятно, кто страшнее, вирус или паника и страх. Потому что от а, паники, от страха а, увеличивается количество больных. Так, ну что, есть у нас там плюсы, минусы и нули? Пожалуйста. Включитесь, пожалуйста. Так, Таня Панарина, спасибо. Плюс Липец, Воронеж у нас плюс. Пока ну лень не видно. Что там у нас в соцсетях кто-нибудь видит? Юли нет Саконовой, которая бы следила бы за нами? Игорю некогда, наверное. Говорю, ну, Санна, вы там не видите в соцсетях? Ага, плюсики пошли. Слушайте, ну вообще, вот люди, которые к нам приходят, в основном с плюсами. В основном с плюсами, но не знаю, что сказать, потому что иногда человек ставит за всей дури плюс, что, но что внутри него не очень понятно. Хорошо. Итак, мы сегодня говорим об энергии, потому что если она есть, если она существует, мы живем, мы работаем, мы распространяем, так сказать, вот этот позитив. И ну, для меня всегда энергичный человек, в основном вот те, который хотя бы улыбается, ну хотя бы улыбается. Правда, это упрощенная такая схема, но тем не менее. Человек, который двигается, который чего-то хочет впереди. Когда сейчас у нас такая ситуация, мы ищем девочку на работу, продавца, оператора. И вы знаете, как интересно смотреть молодые люди. Ну, от 19 лет, сегодня мне звонила 19-летняя девочка, до 54 лет приходят люди на собеседование. И вы знаете, кажется, на ну 19 лет сейчас она такая энергичная, такая прям яркая, ничего похожего. Приходит молодая девочка, которая с потухшими глазами, которая просто вот э, такая, ну да, мне нужна работа, но я не знаю, насколько, я говорю, а почему, собственно говоря, вы что-то еще планируете, какую-то другой работу, ну нет, но вы же видите, какая ситуация, я говорю, так, все понятно. Или приходит человек за 50, который говорит, что спокойно говорит, что я пришла на ближайшие лет 30 поработать. Думаю, вот это, да, вот это вот действительно есть такой целеустремленный человек. И э, поверьте, что это очень и очень важно сохранить в себе внутри себя вот это состояние э, энергии, состояние жизни. Ребят, ничего бомбы не падают. Слава тебе, Господи! Надо все время себя напоминать. Я проснулась, у меня все хорошо, вот мои близкие, вот мои родные, профилактикой заниматься. Ну и теми рекомендации которые мы сейчас спросим у двух очаровательных дам. Это партнеры компании «Вивасан», руководители городов. Карганов Жанетта, директор офиса в городе Тамбов. И Долганова Любовь, директор офиса «Орел» с уже громадным опытом. Уже около, наверное, два десятка-то есть уже лет. Около двух десятков лет они работают. И опыт колоссальный. Ну и посмотрите, как выглядят наши дамы очаровательные. И как они говорят. Я вам рекомендую взять карандашик и записывать. Потому что действительно будут очень ценные советы. Спасибо вам за внимание. Извините, что долго. Всегда хочется покороче. Получается, как всегда. Поэтому Любочка Колганова и Жанна Карганова готовы. Отдаю вам руль. Итак, начнем с того, что же включает в себя понятие энергичный человек. Ну, уже Ольга Васильевна нам немножечко рассказала, да, что это такое кто такие люди активные, позитивные, которые излучают энергию, которые дарят ее миру и, соответственно, получают взамен тоже. Это помогает им уверенно идти по жизни, добиваться своих целей. Они настойчивы, они активны. И вот как раз это очень важно, потому что сейчас, вот в наше такое непростое время, да, многие люди сникли, Сидят там куда-то в уголочке, забились, особенно, если кто-то на карантине, и вообще не знают, что же делать. Вот, ну, то есть, как бы в общих чертах мы поняли, что такое энергичные люди. И теперь я хочу поговорить о том, что же у нас забирает энергию. Потому что прежде чем нам наполняться энергией, да, если мы будем наполняться, наполняться, но она у нас будет постоянно куда-то уходить, то толку от этого будет мало. Так какие же у нас, что может забрать энергию? Ну, прежде всего, это общение с токсичными людьми. Все вы, наверное, сталкивались с тем, когда, допустим, мы встречаемся с каким-то человеком, мы с ним разговариваем, и после этого мы отходим, просто вот уходим совершенно без сил, да, без энергии, без радости. Эти люди выливают на нас массу всякого негатива. И, конечно же, это... ну Мало чего хорошего нам дает, то есть это забирает очень сильную энергию. Жанет, вот приходилось сталкиваться с такими людьми? Да, добрый вечер всем. Ну, я что хочу сказать. Что излучаем, то и получаем. Вот есть такая теория, по которой наша жизнь и наше тело меняется каждые семь лет. И получается, что физическое тело, проходя 7 циклов по 7 лет, да, оно начинает терять свою силу. И несложно посчитать, что это примерно около 50 лет да, у человека наступает такое состояние. Вот, так вот, как сказала сейчас Ольга Васильевна, что действительно, вот есть люди, которые, которым, например, 35 лет, но выглядят они на все 50. И наоборот. И вот я сейчас хочу задать вопрос нашим слушателям и зрителям. Напишите, пожалуйста, в чате, давайте мы с вами сегодня повзаимодействуем, мы энергичные люди, да, и если вы сюда пришли, то есть одно из двух, или вы энергичные люди, или вы хотите таковыми стать. Так вот, я вам задаю такой вопрос. Сейчас напишите в чате, пожалуйста, свой паспортный возраст, тот возраст, который у вас указан в паспорте, и вторую цифру напишите рядышком. Та цифра, на которую вы себя чувствуете. То есть на сколько лет вы себя чувствуете. Пожалуйста, давайте с вами сейчас пообщаемся, взаимодействуем и обменяемся энергией. Мы очень ждем от вас обратную связь, потому что если мы сегодня говорим об энергии, то это очень-очень чувствуется, поверьте, по ту сторону экрана это очень чувствуется. Ну и пока вы пишете свои цифры, Люба, я хотела бы к вам обратиться, и давайте, наверное, чтобы это было очень объективно, давайте мы, наверное, ответим на этот вопрос. Расскажите. Давайте. Я, у меня что интересно, я недавно делала тест на возраст, как раз когда готовилась к эфиру, думаю, ну, интересно, вот прошла такое-то, нашла тест, и его сделала. Было очень приятно, ну, я так думала, что я чувствую себя лет на ну, 36, 38. Оказалось, что 31. То есть тест показал прям очень-очень вот хороший результат. И вообще мы… Ну, нужно понимать, что, в принципе, старение – это заложенная программа в нашей голове. И если эту программу перепрограммировать, как есть, вы знаете, наверное, многие да, наши коллеги, знают наших других коллег, которым уже там за 70 и за 80, они бодрые и веселые, скачут как горные козочки, выглядят просто шикарно, и совершенно никогда никто не скажет, что им столько лет. Любочка, но ну, а все-таки... Вот. А... Жанет, а у вас как? Любочка, а вы не ответили на первую половину вопроса, вы не а, назвали свой ну, истинный как? возраст. Ну, ну как плакали, вы говорите да? об этом? 58. Не сдавайся, Люба! Ну, мне в этом году исполнилось 50, а, вот я тоже думала, ну, какой возраст, но точно знаю, что мне еще не 40, ну, где-то тоже в районе 38-39, так вот, почему я задала этот вопрос, кстати, у нас там написали, посмотрите, кто у нас видит сейчас техподдержек, да, написали, писали. писали ну, да. видите, тут вот 59-45, да. э, ну, сейчас открою. Вот цифра не моя, не моя, 67-40. Две циферки. Так, вот тут еще тут было, где-то я еще видела. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Так, Василий, деточки, ну как оливки, какие у тебя цифры? -то? Мы тебя чувствуем как 30-летнего человека. Поэтому что ты скажешь по этому поводу? Летчка Бублиева написала. Ну, в общем, где-то у нас народ, который нас смотрит, хорошо смотрит. Так, ну-ка в зуме, кто у нас в зуме намного моложе до своего да любви насколько вы чувствуете себя говорите да отвечайте это еще один еще один показатель энергичных людей то есть люди когда очень активно включаются в процесс диалога что услышали то буду Вообще, я вам могу сказать, девушки, очень провокационный вопрос, я как-то с удовольствием начала писать, когда начала писать паспортную цифру, мне не понравилось. Вот, да. вот, Урга Васильевна, в том-то и вопрос. Что ощущение, самоощущение вот у человека, да, не совпадает со своим паспортным возрастом, и, конечно, хорошо, когда возраст твоего ощущения, он намного моложе паспортного, хуже, когда наоборот. Так вот, почему я задала этот вопрос? Потому что кроме физического состояния, физического тела, у нас еще есть так называемое ментальное тело, понимаете, эмоциональное тело, вот, и как давно же говорят ученые-медики, говорят о том, что старение человека, то есть на старение человека влияет его настрой. И важно в этом случае, очень важно не стареть, а просто становиться старше. Эмоциональный настрой здесь, конечно, очень большое значение имеет, особенно вот эта техника позитивного мышления. А сейчас вот я, чтобы было более-менее понятно, я хочу вам рассказать такую одну восточную притчу. Жанет, извини, пожалуйста, Она а что делать, если конечно, зеркало неправильное? Зеркало неправильное. Да. зеркало неправильное? Да. Не пользоваться зеркалом, зачем оно вам? Вообще с утра не подходите к зеркалу. Пожалуйста. А что делать, если зеркало неправильное? Надо а правильно зеркалом пользоваться. Да. Не пользоваться зеркалом, зачем оно вам? Да. Ну Так вот, я хочу вам рассказать одну такую притчу восточную. Один путешественник путешествует, то есть по городам, по странам заходит в один город, заходит в ворота и видит, что там а, три а, человека, а, строителя, таскают камни три человека камни примерно одинакового размера соответственно одинаковой тяжести и вот он заметил что у первого человека просто гели и еле-еле поднимаются ноги у него нахмурены брови он смотрит из-под лоби что-то бурчит себе зло под нос второй человек делает это очень технично переносит камни то есть он берется одного места одним техничным движением переносит другое место возвращается и такое ощущение как будто вот он считает деньги да, вот все четко технично и третий человек с этим с таким же камнем э, в руках то есть он как будто парил над землей он даже э, в этот момент смог улыбнуться этому путнику и подойдя э, к этим э, трем людям э, путешественник задает им один единственный вопрос зачем вы это делаете зачем вы здесь и вот э, первый человек э, посмотрел на него э, с таким недовольством и говорит э, что за глупый вопрос мы таскаем эти камни, будь они неладные, с утра до ночи таскаем эти камни. Второй человек ответил, что я здесь для того, чтобы зарабатывать деньги, мне нужно кормить свою семью и своих детей. И только третий человек улыбнулся этому путнику и сказал, я здесь для того, чтобы построить красивый храм. И так вот, вот в этой притче очень много, так скажем, таких вещей, которые вот мы относительно себя можем понять. Каждый человек на определенную ситуацию ответь, отвечает своим поведением и своими мыслями. И поэтому вот каждый из нас, в принципе, может быть, себя узнал в этой притче. Вот. И всегда вот нужно понимать, что Люба вот сейчас сказала по поводу токсичных людей. Я для себя, вот, по крайней мере, сейчас пытаюсь, пытаюсь создавать такую формулу, что токсичных людей нет есть наши отношение к этим людям, к их поведению. И вот здесь мы вполне возможно можем это изменить. любого вы со мной согласны? Да, Жаннет, я согласна. И я еще о чем хочу сказать. Вы, наверное, тоже знаете эту теорию о том, что каждая негативная эмоция несет определенную вибрацию. Да. И есть низковибрационные эмоции, есть высоковибрационные эмоции, которые понижают очень сильно, допустим, если это низковибрационные, она очень понижает наш уровень энергии. Да, слышали вы, наверное, об этом? Да, да, да, да, я вот к этой теме хочу сказать, можно, Любочка, да? Я. Да, конечно. Я к этой теме хочу сказать, что ученые, конечно, давно уже измерили уровень, оказывается, вибрации Земли, потому что… И наша планета, и наши мысли, и наши поступки, наши действия, и все, что нас окружает, обладает определенной энергией, вибрацией, да? измеряется она в герцах. Так вот, по-моему, в позапрошлом веке, в конце позапрошлого века, почему-то дата мне вот это запомнилась, 1899 год. Первый раз ученые измерили уровень вибрации Земли. И на тот момент он составлял 7,8 Герца. А в 2017 году эта цифра уже возросла на 30, то есть до 35 герц. И также наши эмоции и наши, наши поступки, они тоже имеют уровень вибрации. Ну, например, вот я хочу сказать, к примеру, гнев, зависть. Uh, вспыльчивость, обида это uh, такие наши эмоции, которые имеют уровень вибрации не больше 3 герц Вот представьте себе, да? А, например, uh, спасибо, обычное спасибо, да, или благодарность вы благодарите человеку, uh, это уже 50 Гц. Uh, любовь от uh, любовь умом, да, 50 Гц, любовь от сердца и всех, да, это уже 150 ну, есть еще такое понятие, как все, всеобъемлющая любовь, да, любовь, вы занимаетесь энергией, вы знаете, что это такое, но там уже зашкаливает до 200 герц, то есть вы уже как частичка Вселенной. И что же получается? Получается, что сейчас Земля, меняя как э, что-то такое разумное, а Вселенная, вибрация, да? Да, она меняет даже свой уровень вибрации, тем самым подсказывая нам, люди, меняйтесь, меняйте свою вибрацию, иначе вы просто не выживете здесь. Вот я это воспринимаю так, да. Почему? Потому что наш мозг тоже, наш мозг, да, он тоже имеет свою частоту вибрации. И а, то есть у нас... А наш мозг воспринимает вибрации альфа, бета и гамма вибрации. Вот альфа э, частота это 7,8 герц, То есть, ну вот с чего мы начали. Да, это пер, первые, так скажем, измеренные, э, измеренные вибрации Земли. А, потом далее бета э, вибрации. Это вибрации, когда мозг находится ну, в активном состоянии относительно. То есть это вот как, когда мы днем там занимаемся, работаем. То есть это 13 Гц. А вот э, гамма... Э, гамма-частота это 35 герц вот именно на этой частоте человек находится в воодушевлении в творчестве но конечно постоянно находиться в таком отношении в таком состоянии человек не может да потому что это понятно у нас все у всех бывают какие-то проблемы но самое главное вот позитивное вот это мышление техника позитивного мышления она и дает возможность из негативных каких-то ваших ощущений, жизни, человека, ситуации переводить это в позитив. Но только сложность в том, что наши мысли в нашей голове, они, их очень много бывает, да, то есть они проходят и уходят, и человек вроде бы мыслит, какие-то мысли в голову ему приходят, но он это делает бессознательно. И вот в технике позитивного мышления самое главное, зафиксировать момент, когда ваш, вам что-то неприятно, да и перевести это в плюс ну например пошел на улице дождь, а вы собрались идти там на работу куда-то выходить пошел на улицу дождь и как часто слышишь такое там, выражение да ну вот не кстати или зонтик придется с собой тащить там или одета не по погоде и вообще что-то не нравится и вот на этом моменте нужно зафиксировать и перевести этот минус плюс можно подумать о том что ну например что будет меньше пыли, например, да, или то, что растения, которые, которым требуется этот дождик, то, конечно же, они будут рады, по крайней мере. То есть пытаться переводить вот это все в плюс. Люба, а, я, да, я еще хотела продолжить о том, что все-таки забирает еще у нас энергию, кроме общения с токсичными людьми, кроме негативных эмоций, это незаконченные дела. Возможно, кто-то сталкивался с тем, что да, есть какое-то незаконченное там, одно дело, два, три, и память постоянно к этому возвращается, возвращается, и туда идет отток энергии. То есть, если вы хотите повысить свой уровень энергии, то постарайтесь закончить свои дела. Ну, по максимуму, что это можно, насколько это можно возможно сделать. Можно себе выделить, допустим, в день, предположим, ну, там полчаса на какое-то такое дело, ну, не очень большое дело, да, которое вы можете закончить быстро. Вот. То есть полчаса в день, час в неделю и один день в месяц на какое-то уже более серьезное дело. И вот если это делать, то действительно повышается уровень энергии, то есть у вас нет такого оттока. Потом, что еще? Еще взваливание чужих проблем на свои плечи, наверное, тоже многие сталкивались с тем, что вот родственникам надо там кого-то на дачу отвезти, кому-то что-то там помочь сделать, то есть вам это вообще никак не нужно, поэтому здесь не надо ссориться с родственниками, но можно дать им понять, что у вас свои важные дела, конечно, если это там родителям нужно помочь и что-то сделать, понятное дело, что это важно, это нужно, это наши ценности. Вот, но когда это люди просто пользуются вашей добротой и вас используют в качестве, ну, не знаю, как назвать, ну, короче говоря. Просто используют, так и назвать. Просто используют, что везет, а то вывозят. да, да, да, да, да, вот, потом просмотр телевизора. Вот, наверное, многие успешные люди подтвердят, что у многих людей, вот насколько там среди моих знакомых, они практически не смотрят телевизор, у некоторых даже его просто нет, потому что сейчас с экранов телевизоров льется, у меня, например, иногда вот муж смотрит какие-то новости, если я присела, так, зашла мимо и посмотрела буквально 5 минут, я понимаю, что все, что у меня уровень энергии падает, и э, думаю, так, все, надо идти отсюда, иначе я сейчас посмотрю, посмотрю, и вообще после этих новостей уже э, жизнь покажется чем-то таким проблемой. Ты знаешь, Люба, можно тебя вот на этом этапе перебить, и я хочу сказать, что в последнее время сделал такое небольшое для себя открытие, не знаю, может быть, уже кто-то так и делает, но э, я тоже все лето, ну, практически пять месяцев не смотрела телевизор, вот, э, и тут просто для себя выбрала такую, значит, написала список у себя в телефоне, свою медиатеку и аудио, да, и туда занесла в этот список фильмы, которые я хочу посмотреть, которые у меня когда-то вызывали положительные эмоции, то есть пересмотреть какие-то фильмы. Или мне кто-то дал рекомендацию какую-то хорошую фильма, и мне хочется посмотреть это. И точно так же с книгами. Вот сейчас у меня очень зашло, вот прослушивание удивило, когда часа. я утром да, гуляю. вот То есть я о чем хочу сказать? Не поглощать весь этот информационный мусор из телевизора, да, то, что вам сливают со всех каналов а самому взять ответственность на то, что вы действительно для своего развития и для энергетического потенциала и повышения энергии своей, вы сами это выбираете и смотрите, потому что вот эта копилка эмоций ваших положительных, она будет даже действовать на физическом уровне, то есть когда вы будете наполняться энергией. Поэтому вот эту вещь, пожалуйста, если вам интересно, используйте. И еще я хочу сказать, что если сегодня во время вот нашего прямого эфира вам стало интересно слушать, о чем мы сегодня говорили? Наш прямой эфир вам интересен? То, пожалуйста, ставьте нам лайки, пишите свои комментарии. А если вы смотрите наш сайт, то заполняйте анкету. Там очень простая анкета, ничего сложного там нет. Это делается для того, чтобы вы всегда были в курсе наших новостей и наших промоушен наших прямых эфиров. Любочка. А у меня, знаете, какая просьба? Вот сейчас у нас в зуме присутствует много людей, много коллег. не могли бы вы включить камеры? Все-таки, когда много лиц, и когда мы знаем, что нас много, вообще здорово. Покажите. Покажите. Привет. Да. Данечка Фонарина, открывай личико. Нина Ангорн. Сейчас скажут, мы не причесаны, мы не готовы, чтобы все были готовы. Но ты причесан всегда. Везет. Ну, а как же? Тебя не слышно? Включи микрофон. Вы задали вопрос, сколько у меня лет. Ну вот, вот он. Да, вообще, да, да. Здравствуйте. Привет, привет. Мне 55 плюс. Что означает плюс? Это буквально на следующем месяце мне 56. Чувствую себя, ну, не на 30, конечно, но на 36. Вот. Отлично. Два, два внука, полон радости жизни. Так что и всем того же желаю. Все. Спасибо, спасибо, Васька. Спасибо. А. Ребят, все, кто смотрит нас в соцсетях, вот скажите, у меня такой вопрос. Ну, я не знаю, это может быть была моя проблема всегда. Я от нее очень долго э, отбивалась. Это умение сказать нет. Тогда, когда вот ты понимаешь, что ты без тебя справится, просто на тебя вешают какие-то вот проблемы. То, о чем Любочка сейчас говорила. Вот напишите, пожалуйста, у кого есть эта проблема, напишите прямо, ну что написать, знак, потому что только избавившись даже от этой проблемы, научиться говорить «нет», Сначала будет вообще ломать, просто ломать тебя. Когда тебя все подруги совсем... Ну, это же проще. Ну, тебя же там есть кто-то знакомый. Ну, сходи, ну, сделай. А что потом получается? Ты идешь, делаешь, да, ты просишь, а вот это делаешь. Потом к тебе же обращаются. Потом нужно как-то вот отблагодарить человека. И когда ты говоришь, слушай, там надо вот коробочку конфетку. Как? А это что? Вообще, почему это? вы так все приехали. Ну, напишите восклицательные знаки, у меня там будут кое-какие а, к вам э -э -э, рецепты по этому поводу. Как от этого избавиться? Ребята, вы даже не представляете, какое количество времени свободного появляется и какое внутреннее спокойствие. То есть вы прям сбрасываете себя, так сбрасываетесь в себя, сбросили все чужие проблемы, чужие он есть, да? ну, там уже хочешь... пишет Татьяна Понарина, Людмила Чибисова. Поставили. Чем отличаются, чем отличаются тоже энергичные люди, а энергичные люди, как правило, успешные. Тем, что, вот правильно сказала Ольга Васильевна, и Любочка перед этим сказала, что вот не только есть токсичные люди, а есть еще токсичные отношения. Так вот, энергичный человек, успешный человек, он освобождается от этих токсических отношений, он на себя берет ответственность, расставит, так скажем, все по своим углам и не сваливает эту ответственность на кого-то, и не ждет, когда кто-то со стороны эти отношения прекратит. Поэтому на себя нужно взять ответственность и, конечно, никогда не э, застревать в состоянии жертвы. То есть есть такое еще понятие состояния жертвы, да? Я пишу когда... комментарии. комментарии. Да. Людмила Санна написала перед знаков я знаю таня написала я не всегда могу сказать нет ну правда не всегда и надо говорить нина написала я научилась стала намного легче свободнее татьяна юсева не всегда получается сказать нет нет ну на самом деле действительно не всегда нужно говорить нет есть такие как бы вещи Знаете, сейчас какая-то реклама идет мне очень нравится она там два парня кто-то кто даже не знаю прочего она но говорит, тебя что не интересует будущее Парень говорит нет он говорит тебя что не интересует будущее он говорит интересует только мое вот вот, вот <свят> свое от не своего вот это первый рецепт который важен у -у -у. да еще один а еще один рецепт не участвовать какие это называю, в маркетинге чужих судеб а, что это значит вот то есть обсуждение чужих жизней там так скажем каких-то отношений и всего остального что-то у меня со светом по-моему да нет нормально видно вот, вот это называется маркетинг чужих судей, когда вы начинаете. Так красиво! Может быть, мы говорим о сплетнях? Да, Ольга Васильевна, звезд да, да. просто непонятно. Ну, тогда вот не выставляетесь, Рима, вы скажите нормально. А... <свят> Ольга Васильевна, согласитесь, очень красиво и современно. Маркетинг чужих судей. Боже мой. Ну, Васильев ничего плем... не понятно. Вот так понятно, а вот так не понимаю. <свят> <свят> <свят> <свят> Вообще знаете, и... что, знаете, что считается пустословием? Пустословием, потому что это не смертный игре, это чего-то какие-то забыли чего. Пустословием считается, кроме того, что это сплетни, но еще и разговоры о политике, о, о религии, ну каких-то вот таких. о чем любят, особенно мужчины любят в этом, они всегда разбираются во всем. Политики, вот в этих. Почему? Представляете, это является пустословием? Почему? Если ты ничего не можешь изменить, то, болтать -то? А вот что болтать-то? Вот оно и получается, ваши слова. А, ну, с, с вашего точно. позволения, да? Мы же, когда разговариваем с людьми о наших проектах, да, и мы говорим, слушай, ты много любишь говорить о чем-либо, да? Ну, начинай уже говорить о том, за что тебе будут платить, в конце концов. Да-да-да, точно. Точно. Так, что еще хотели ну сказать? Ну продолжим. Еще что? Еще. Фитер, э... пожалуйста, демонстрацию. Разрешите мне демонстрацию, а то я вам пишу, вы меня не слышите. Еще один из пунктов – это бесконечные дилеммы. То есть, когда мы не можем определиться, туда или туда, вот это или это. И вот когда мысли постоянно, они вот в этом. То есть, э, так человек энергичный, он как, выбрал направление и идет себе вперед. И ему легко, хорошо и много энергии. А когда он туда-сюда, как вот опыты проводили, да, разбирали картошку, когда было, допустим, мелкая и крупное, и потом сделали еще третью, среднюю. И скорость вот этого разбора уменьшилась в разы. То есть люди сидели и вообще не знали, куда им, туда или туда. Вот. И вот это, да, такой был интересный опыт, который показал, насколько... Важно вот это определиться четко, что нужно, и не тратить энергию на бесконечные вот эти вот метания стороны в сторону. Ну, конечно, вот. да, еще для энергии, Люба, я, конечно, наверное, на первое место ставлю еще и физическую нагрузку, потому что это для да, восполнения нашей конечно, энергии это один из основных факторов, нагружать свое тело, тем более, когда, когда какие-то негативные мысли, то есть мне, например, через физику это очень хорошо помогает освободиться от этого всего, то есть освободиться от низких вибраций путем повышения своей физической активности, что априори всегда ведет к повышению вибраций. Согласна. Очень важно, допустим, вот нагрузка вообще физическая, если, кстати, вот по поводу этого могу дать такое упражнение небольшое, если вы э, находитесь в плохом настроении или просто вы, ну, как бы нормальное настроение, но вам нужно поднять свой уровень энергии, что вы делаете? Вы становитесь, ну, вот я не знаю, меня видно, нет, вот руки вот так вверх, да, как звезда такая. Становитесь э, в форму звезды, э, руки поднимаете вверх и под какую-то музыку или просто стоите, или так пританцовываете и держите вот так руки вверх хотя бы там, ну, минуты три. Можно 5, если вы держите. И э, вот попробуйте постоять, то есть голова смотрит, э, глаза смотрят вверх, руки подняты под 45 градусов, и вы почувствуете, если вот так постоять какое-то время, как у вас появляется улыбка, у вас э, прибавляется энергии, и вы начинаете себя вообще прекрасно чувствовать. Вот это вот замечательное средство для повышения энергии, ну, как такая небольшая физическая нагрузка, а так обязательно, конечно, прогулки, какой-то спорт. Я для себя недавно одну вещь ну, обратила внимание, встречалась со своей знакомой, со своей одноклассницей, у которой большие проблемы, то есть она лежит, и, это, и когда я думаю, я вроде бы вот ничего не делаю, а потом я понимаю, что ежеутренняя зарядка, там, прогулки, занятия йогой, еще какие-то вещи. То есть то, что мы даже не замечаем, питание определенное, которое тоже является очень важным фактором в получении энергии, да? Достаточное пища... количество воды. Да, вода обязательно. Вода, я сейчас, кстати, даже почти перестала пить какие-то другие напитки, а вот вода постоянно присутствует. Еще один очень важный момент – это свежеприготовленная пища, то есть пища, которая приготовлена там вчера, позавчера, она может иметь калорийность какую-то, да, жиры, там, углеводы, но в ней нет энергии, она безжизненная. Поэтому, когда вы готовите быстро, а кстати самая здоровая пища, она готовится довольно быстро. Она должна быть самая вот. простая, без минимальная. Она самая простая, продукты. да. Да, свежая, вот минимальная еще... термическая обработка, да, и еще... она действительно наполняет энергией. Да, да кстати, да. вот по поводу пищи я хотела сказать, что я давно-давно для себя такую фразу услышала, и прям для меня она определенным постулатом в питании стала. Это такая фраза, если вы встали за стола с чувством небольшого голода, вы наелись. Если вы встаете за стола с чувством того, что вы наелись, вы переели. Ну, а если вы, сидя за столом, понимаете, что вы переели, вы отравились. И вот на самом деле, вот если задуматься, это на самом деле так. Но вот а если по поводу энергии говорить, конечно, вот давай, Любо поделимся, может быть, да, вот ты сейчас показала, да? да, такое упражнение, но я еще хочу сказать, что почему человек, когда, то есть радуется чему-то или видит человека, которому приятен, он что делает, он, он неосознанно, да, такое движение, то есть, о, привет, да. То есть плюс вот и ты сейчас показала вот тоже вот это упражнение, но здесь еще очень важно то, что поднимая руки вверх, у нас начинает работать лимфа, вот что еще важно, да, и здесь бы я вот к этому твоему упражнению бы еще прибавила, что когда, то есть вот подержали руки, потом их опустили прямо, если не знаю, тоже видно меня или нет, да, и очень да. важно вот чуть-чуть. Вот сделать такие небольшие похлопывания, потому что здесь у нас очень крупные лимфоузлы, особенно это полезно для женщин, чуть-чуть попрыгать, да, вот на месте попрыгать чуть-чуть, разогреть свои ушки, и вот здесь вот под подмышечный сделать такие небольшие похлопывания. И вот вы сразу почувствуете, как вот эта лимфоэнергия пошла к вам, в голове, к вам в голову, да. И, конечно, для меня энергетический потенциал – это равно эфирное масло. То есть я очень люблю ароматерапию, просто даже не представляю, как, как вообще в принципе <со> то есть, свое существование. Добавляю эфирное масло везде всегда, то есть это моя любовь навсегда на 100%. И когда вокруг говорят там о, о разных новых методиках, там и в косметологии много разных вещей появилось, да, все эти ботексы и все остальное, то для меня вот эфирное масло, которое уже история эфирных масел насчитывает более трех тысяч лет уже да то есть для меня вот эти вещи проверенные для меня они более актуальны я этому доверяю и конечно если мы говорим об энергии то я хочу здесь показать вот вам такую смесь эфирных масел которая относительно недавно появилась в нашей компании она называется взбодрись вот такой вот пузыречек Видно, да? вот это смесь эфирных масел для меня тут, конечно, большое-большое значение имеет эфирное масло апельсина, потому что я его просто обожаю, эфирное масло апельсина. Это масло хорошего настроения, масло счастья, позитива. Вот такое вот эфирное масло. И да, использую... Новогоднее масло. Потому что новогоднее, даже... да. Красный, У меня есть, просто. кстати, Жанет, интересный это самое, случай по поводу апельсина. Если у меня одна ну, компания друзей, знакомых, да, и одна девушка, ну, как-то в основном все маслами пользуются, занимаются, а одна она вообще не понимала. Она говорит, что там вы в этих маслах? Она смотрела на нас как, ну, так, люди с приветом, какие-то масла, о чем вы? И вдруг ей подарили масло апельсина, и она говорит, сейчас, когда у меня я просыпаюсь, и мне вообще ничего не хочется, у меня плохое настроение... Я нюхаю это масло апельсина, и я понимаю, что, в принципе, жизнь прекрасна. И она говорит, теперь, теперь говорит, я вас так понимаю, а раньше, говорит, я вообще думаю, какие-то странные люди с этими своими маслами. Поэтому вот масло апельсина – это просто всем в дом, прям в первую очередь. Да, кстати, Ольга Васильевна сейчас напомнила, что скоро Новый год, и у меня тоже такой рецепт всплыл в памяти. Мы вовсе, когда года 3-4 назад мы с, своими, ну, с моими близкими такими клиентами вот, и любителями ароматерапии решили так, такой небольшой между собой да, вот, в офисе устроить. Да? И я их угостила, то есть таким, ну как можно сказать, коктейль. Да? То есть мы, мы купили шампанское и добавили туда эфирное масло. Просто вот На бутылку шампанского, я вам сейчас скажу, это где-то три капли апельсина было, 3-4 капли. Я вам хочу сказать, такой уютной атмосферы, так, такое было счастье, Никто не... а это было 30 декабря. 30 декабря, в принципе, мы все понимаем, что много дел у женщин, да, то есть там и уборка, и приготовить что-то нужное, и себя привести в порядок. Так вот, просто девочки мои говорят, ну, может быть, мы здесь новый год встретим? То есть вот Девочки и, и, и, и... решили, все, и решили да. все, как будет, да. так будет, Сейчас я гуляю. Да, да, да, да, да. Вот масло действительно было такое ощущение, вот, ну, счастье какого-то единства, знаете, настроение, вдохновение. А была всего одна бутылка шампанского, у нас было семь человек, так что там это явно не от шампанского вот это все произошло, а точно от масла -песин. Давайте мы спросим вообще у людей, которые здесь присутствуют. Во-первых, спасибо еще раз. Я там Таргызстан я увидела. Привет Кыргызстану. Ребята, послушайте, как вы поднимаете себе настроение? На сегодняшний день это супер важно. Вот какие есть приемы, собственные. Я, например, где-то читала, что, ну, кроме прогулки, на прогулке нужно хотя бы 15 минут ходить и улыбаться. Ну, а у нас, поскольку культуры у нас, как вы представляете, нету, и когда ты идешь по улице, и вот улыбаешься, все, на тебя смотрят странно, но а, после, после Англии, я когда была в Англии, первый раз так быстро ты приучаешься к этой улыбке, то есть если ты встречаешься глазами с человеком проходящим, ты, он обязательно тебе улыбнется, это так классно, так здорово. Но я рассказывала, наверное, когда я прилетела в Шереметьево, две недели была в Лондоне, когда я прилетела в Шереметье, а потом еще на Кипр какое-то время. Короче, я это подпривыкла к этому. И это естественно было. Но как-то даже неловко на тебя смотрит человек, что-то у него вот так вот будет смотреть. Ты как бы вот он посмотрел на тебя, улыбнулся, он у ответ. И я выхожу в Шереметье, идет на встречу семейная парка, интеллигентная, милые такие симпатичные люди. И они э, встретились глазами со мной. Я улыбнулась, ребята. Я пожалела. Потому что у них было такое удивленное лицо, что за баба? Что за баба делает вообще? Думаю, тихо, это наша Родина. Приехали, но лодку можно раскачать. И вот я хожу по парку, и все-таки в парке, ну, у нас просто такой дендрарий, рядом с домом, там не очень много народу. И вы знаете, я раскачала эту лодку. Вот уже который раз я уже не помню тех людей, кому я улыбалась как дурочка. Я, но они ведь бы помнят. То есть я иду, кто-то идет, улыбается и спрашивает там что-то такое. А вы гуляете? Думаю. Да, гуляю. Потом думаю, а, это, наверное, те люди, которым я улыбалась. Так что, ребята, 15 минут в день надо улыбаться и добиться, чтобы три человека хотя бы улыбнулись в ответ. Хотите, улыбайтесь. Да, Василь, я тоже использую вот эту технику, это называется одеть улыбку, и мне очень неприятно иногда бывает, знаете, вот смотришь на человека, просто смотришь и улыбаешься, и вот я сейчас переехала недавно в новый дом, да, и вот люди просто на такую реакцию мне говорят, здравствуйте, то есть вообще, я понимаю, они даже не в моем доме живут, но я сначала тоже думаю, боже, может быть, они подумали, что я смотрю на них из-за того, что у нас знакомство какое-то или было, что, а потом я поняла, что если я улыбаюсь, то человек у него реакция такая то есть он здоровается, по сути он желает мне здоровье несколько дней назад я поднимаюсь ну к себе в подъезд спускается мужчина какой-то я, я не помню видела не видела ну как в нашем же подъезде я так это самое улыбаюсь вот так и вот что-то у него настроение видно не то и он так прям на меня вдался с ужасом и пошел думаю, ну хорошо я еду в васан Захожу в офис, стоит этот мужик, заходит, смотрит на меня. Вот он прям заходит, давай все, заходит. Я смотрю, улыбаюсь, и он начинает улыбаться. Я говорю, ну слава богу, дошла улыбка наконец-то. Представляете? Ну да, не всегда это сразу доходит, к сожалению, но Нет, тем не, не менее происходит. доходит. Поэтому Надо это важно делать. А? Да, вот да. я еще хочу рассказать, что вот офис здесь у нас в Тамбове находится в трехэтажном здании, вот на третьем этаже здесь у меня офис, но здесь еще кроме меня есть несколько кабинетов различных тоже офисных. Это буквально позавчера, девочки, я выхожу, а у меня, да, кстати, я хотела показать вот такой вот диффузор, аромадиффузор, который есть у нас тоже в Вивасане, да, то есть используется с... С эфирным маслом, да, и постоянно я себя в офисе его вот так включаю, так скажем. да. Так вот, вчера было так интересно: я выхожу в офис и стоят две девушки красивые молодые девушки, и практически у меня под дверями. Я так поздоровалась, они так смутились и говорят: вы знаете, у вас так вкусно, пахнет, и, а, а у них с, профессия связана, ну, то есть одна косметолога, девушка, а другая работает в туристическом агентстве, у них постоянно люди, люди, люди тоже, а сами понимаете, все равно сейчас стрессовые ситуации, и каждый все равно человек как-то так думает, то есть, ну, все мы безопасно все соблюдаем, но все-таки. И так вот они смеются и говорят, мы почему-то одновременно вышли и между собой тоже стояли, разговаривали, и тут выхожу я. Вот что значит энергия эфирных масел. Это я опять про наши чудесные эфирные масла, что делать эфирное масло? Почему? Потому что эфирное масло обладает любое практически эфирное... Не практически, а любое эфирное масло обладает высокой, высоким, высоким уровнем энергии. Вот. То есть какое-то масло поменьше, какое-то побольше. Я вот знаю, что здесь сейчас в эфире присутствует Панарин Татьяны Ивановна, которая просто с таким восхищением... Академия, да. да, вот она рассказала про эфирное масло Розы, и вот, ну, я вроде бы знала про это эфирное масло, да, но она с таким упоением действительно рассказала, и я после ее рассказа купила в очередной раз себе эфирное масло Розы, потому что у меня закончился, я как-то потом забыла про него. И я действительно, вот то, что, ту фразу, что она сказала, что клиенты дают такой отзыв, что если пользуешься эфирным маслом розы, то люди просто обращают на тебя внимание. И вот понимаете, я действительно почувствовала, у меня недалеко здесь офис от моего дома, буквально там полторы остановки, я всегда хожу пешком, естественно, да, как энергичный человек. И два пешеходных перехода. Так вот я, знаете, заметила, что стоит на пешеходном переходе, когда пользуюсь именно эфирным маслом, розы, добавляю ее в крем для лица то люди каким-то образом, а я, конечно, понимаю, каким-то образом, вибрация идет, да, то они просто смотрят на тебя, и вот, ну, по крайней мере, они, наверное, может быть, даже не, не понимают, что с ним происходит, но вот такое ощущение, что это вот идет обмен энергии. Наверное, просто людям, которые не хватает энергии, Любочка, я думаю, это тоже это знаешь, да, то, что разные же бывают уровни энергии людей, они вот поглощают таким образом эфирное масло. Так что одевайте улыбку, yeah. пользуйтесь эфирным маслом. Я сегодня, знаете, хочу, вот у нас была ситуация, пригласили новую девушку, ну, она пришла на презентацию, и она зашла так немножко с опаской, и у нас Лиля стала ей рассказывать, что вот у нас есть масла, она как-то говорит, ой, вы знаете, я вообще очень аллергичный человек, и как-то так настороженно очень, а потом она нам говорит, она говорит, вы знаете, я обычно захожу с улицы, но у нее какие-то проблемы с носом, и она говорит, я начинаю это, нос начинает сопить, начинаю шмурыгать, а тут я, говорит, пытаюсь, а у меня ничего там нет, у меня ничего не сопит. Она спрашивает, что у вас здесь такое? А я перед этим ставила, у меня была арома лампа стояла с эвкалиптом, мятой и геранью. Я говорю, вы знаете, все как раз вот масла, которые вам для вашего носа, она говорит, я так удивлена, что вот такой эффект был, потому что ну, у меня это серьезная проблема. Вот, поэтому они помогают и для настроения, и для здоровья. Особенно сейчас это очень важно, вот в такой период, когда нужны какие-то вещи такие обеззараживающие, противовирусные и так далее и тому подобное. Я еще хотела сказать одну интересный момент такой, наверное, мало кто об этом знает, что помогает поднять энергию, это ведение ежедневника. Вот кому-то есть у кого-то идеи какие-то по поводу того, как это может вообще поднять уровень энергии? Я себе завела букварь. О, супер, красивый. Ну, если честно, да, сначала были вот такие вот бумажечки, сначала был блокнотик, но потом вот я начала писать вот тут вот, вот партитуры, написанные из Левитера, uh -huh. Здесь у меня даже на Белли вспоминаются. О, Вася, ну как хорошо, это же вообще здорово. Вообще, это одно из самых важных, во-первых, мы отодвигаем Альцгеймера, так, до пульсат, и много чего. Это правда. Это правда. Да, и это а почему подним... повышает энергию? То есть там вы не только планируете свои дела но вы там и отмечаете, когда вы их сделали, вы анализируете, а ничто так не повышает уровень энергии, как наши победы, да, вот, допустим, какие-то дела запланировал, отметил, и э, с удовлетворением, и радостью ты понимаешь, ага, я это сделал, и уровень энергии от этого повышается, ничто, это очень так, важно. Ничто так не повышает нашу энергию, как эфирное масло, я сегодня, наверное, просто пою оду этим маленьким чудесным волшебникам, И я вот сейчас хочу показать, есть у нас в нашей компании шикарный аппарат такой, да? энергетический, между прочим, да? работает с уровнем энергии, он называется биопульсар рефлексока. Я знаю, что наша техническая поддержка, наши менеджеры сейчас готовят шикарный просто ролик и шикарный прямой эфир у нас будет по этому поводу, где мы будем очень подробно рассказывать вам об этом аппарате. Вот и я, и Любочка, мы работаем на этом аппарате уже, Люба, сколько? Наверное, уже около 10 лет, да? Mm, 10, да 10 лет. И поэтому вот, нам есть что сказать, конечно, про этот аппарат. Почему я опять же говорю про эфирное масло? Сколько раз я смотрел и многих очень людей посмотрел на этом аппарате, то есть вот идет измерение путем накладывания вашей ладони вот на эту плату, да, и каждая вот эта вот точка, она измерять уровень энергии в том или ином органе, потому что у нас на ладони находятся активные точки, да, которые показывают работу наших органов. И так вот нанося эфирное масло на человека, да, то есть ну, по какому-то запросу, у кого-то там головная боль, там, допустим, или вот заложен нос, вот, и буквально проходит 10-15 минут, а это достаточно время для того, чтобы эфирное масло попало туда куда ему нужно попасть и начала свою работу мы далее производим измерения на этом энергетическом аппарате до да, рефлексов биопульсар и как меняется вообще просто вот аура человека потому что он здесь еще показывает и ауру человека да, из каких то есть как энергия движется в человеке и плюс к тому что идет еще и терапевтическое воздействие поэтому вот я помню когда мы проходили обучение да, по поводу этого аппарата то нам сказали что в будущем вот такие аппараты, но ну, они, может быть, будут чуть-чуть видоизменяться, может быть, они будут в виде наручных часов или каких-то браслетов или еще чего-то, да, не такие громоздкие, то это будущее, то есть это в каждом доме будет, как вот сейчас, например, там аппарат для измерения давления или там, аппарат для измерения сахара, потому что это наше будущее. И поэтому энергия, конечно, в этом смысле сейчас, так скажем, занимает одно из ведущих, если не самое главное место, поэтому сейчас не просто ощущать себя, а нужно учиться, наполняться энергией, чтобы чтобы она у вас правильно функционировала, распределялась в вашем теле, в вашей голове, в ваших мыслях и в ваших помыслах. Все хотели как покороче, получилось как всегда. Кстати, да. Жанет, по поводу учиться, это один из способов повысить уровень энергии, самообразование. Да. А также да. еще хобби, какие-то увлечения, путешествия. Василий хочет а... сказать что-то. Вась, включи да, микрофон только. Слушай. Микрофон. А, ну, думаю, что для многих уже не секрет, что вообще энергия, это, знаете, это, это еще и капитал. Да? Есть капитал да. такой, а вот здоровье, энергия, это тоже капитал, в который надо вкладываться, который надо накапливать, который надо уметь... Правильно распределять, сохранять и грамотно применять. Да. Спасибо. Спасибо, Все Правильно. Я, кстати, вот по поводу того, что надо в него вкладываться. У меня есть интересная гимнастика для ленивых, которая делается в кровати. Поэтому, если кому-то это интересно, заполняйте анкету, пишите вопросы, мы вам обязательно ее пришлем. Хорошо, я подпишусь. <смех> да. Ну, а, будем завершать, если есть вопросы сейчас, ребят, мы будем счастливы, ответить на любой вопрос, или просто, может быть, какие-то у вас рекомендации есть, наработки, потому что все вы люди а, опытные, думающие, наверняка у вас есть свои какие-то уже методы, и повышение энергии, и повышение настроения, и вообще много, много чего, но а, я бы вот хочу еще, знаете, какую штуку сказать? Когда вы, а бодрость, да? Да, я хочу показать. Вот у нас есть шикарный совершенно витаминный комплекс. Бодрость на весь день называется. Это то, что повышает энергию, это то, что дает активность, бодрость, радость, и поэтому пользуйтесь. Особенно сейчас вот в осенне-зимний период просто номер один. А стоит это, получается, на день, мы считали, но я забыла, какая-то цифра очень смешная, потому что там 100 таблеток в бодрости и э, применение, ну как профилактика регламентации, одна таблетка в день, там до 85% микро- и макроэлементов и витаминов, которые нужны на день, на целый. Ну на сегодняшний день ну, мы рекомендуем по две таблетки пить, но даже по две таблетки, если просто посчитайте 100 разделить на 2, даже ежедневного питья, не как профилактика, это получается 50 дней. Поэтому, но работает он блестяще, более того, там уникальное матричное нанесение таблетки, потому что мы знаем и боимся часто, как витамины между собой там часто не совмещаются. Так вот швейцарская технология разработана таким образом, что когда мы проглатываем эту капсулу, она идет, пока двигается по нашему пищеводу, по организму, растворяется слой за слоем и впитывается там где нужно и э, не смешиваясь друг с другом это конечно как, как вот звучит как фантастика но это так, уже есть а вот мой рецепт мой рецепт энергии это два эфирных масла вот это такой замечательный дуэт это эфирное масло лимона и эфирное масло апельсина вот в одном таком флаконе около 200 капель поэтому если Рекомендации такие по одной капле два раза в день, вот и посчитайте. То есть вам вот этих двух флакончиков замечательно хватит больше, чем на три месяца. Плюс это не только энергия, да? Это не только энергия, хорошее настроение, это работа сосудов, это профилактика атеросклероза, это профилактика холестериновых бляшек, это укрепление... Апа, понесло! Девочки, одну секунду можно? В фейсбуке наш эфир смотрит Сильвая Фригали, О, привет! И вот теперь скажите, что энергия, это, это не важно. Во-первых, я сегодня про эфирные масла просто говорю и говорю, а во-вторых, посмотрите, у Любови сегодня какой цвет. Глуза, и у меня, не сговариваясь, почему мы уже мы, заметили да, почему мы с любой вот ведем прямой эфир вдвоем. Вот до такой степени совпадает энергетика дополнения. Так что, вот какое пожелание? Выбирайте людей по своей энергии, потому что нас жителей земли, очень много, и каждый, каждый найдет, ну, как можно сказать, свою половину, да, в этом смысле, да, и в этом смысле тоже. Людей, которые любовь, близки по духу. Да, да, любовь, она всеобъемлющая, это не только любовь между мужчиной и женщиной, любовь вообще ко всему, и вот это чувство любви для того, чтобы спасти нашу планету, и в том числе от, вот от этой истории, которая сейчас творится, все в наших руках, все в наших мыслях, все в наших задачах каких-то, да, в наших целях. Пусть ваши цели всегда будут светлыми, всегда будут позитивными, да. Излучайте энергию, пользуйтесь эфирными маслами, занимайтесь спортом. Жанна, это уже, это уже, знаешь, как звучит. Желаю, желаю счастья в личной жизни и успеха в работе. Целую пух. Да? Для тех, кто не знает, Сильвио Фригали, Кристо Фригали, это те люди, которые в Швейцарии готовят и делают, и изобретают композиции и все эфирные масла. И Сильвио говорит немецки итальянский наверняка и по-английски так вот я сильвио если ты меня слышишь ну надеюсь что слышишь там можно сказать переведет да? мы ждем что когда-нибудь ты подключишься к нашему прямому эфиру good luck goodbye ну что, ребят, я хочу, знаете, чем закончить? Вот эта картинка, не зря же я тут добилась, что вот эта вот картинка по э, эмоциональным этим э, герцам, да, нашим. Просто посмотрите, сколько ты говорила, Жанет, сейчас земля? Э, сейчас тридцать пять. Тридцать пять. Тридцать пять. Тридцать пять. 35. Смотрите, ребята, горе, страха, обиды и прочее, даже до единицы не доходит. От 0,1 до 2 там еле-еле. Страх 0,2, 2,2. Это то, что сейчас на страхе люди начинают болеть. Почему ну, непонятно, что страшнее, вирус или страх, да? Так вот, смотрите сердечная любовь, соответствие, приятие, например, даже просто приятие, ну вот так есть, да? Ну есть так, ну что? Мы же живем, бомбы не падают, слава тебе, Господи, кстати, там кому-то значительно хуже. Уже это повышает эти вибрации, когда ты сам себя успокаиваешь до 46. А когда ты просто благодаришь, научиться просто говорить на все, спасибо, спасибо, Спасибо за то, что улыбнулись, за то, что подали руку, за то, что там чего-то сказали, подсказали. Говорить благодарю и спасибо. Смотрите, сколько там у нас? 50 сразу же. Поэтому... Кстати, Тесла, Ольга Васильевна, говорил еще давно-давно, что если бы люди научились поднимать уровень вибраций, они бы вообще не болели. Ну да, да, а сейчас вообще… Есть, вот, высоких вибраций, да, потому что люди с высокими вибрациями, они практически здоровы всегда. А сейчас идут такие вообще времена, что говорят, что изменяется вообще много чего, да, и на Земле, и в мире, и что останутся и выживут, и останутся на Земле, то есть люди, которые великодушные, благородные, благодарные, люди, которые любят. А это вот как раз вот и есть высокие вибрации. И, по и, и поэтому… Все, все, все, все. Подписывайтесь, пожалуйста, лайкайте, комментируйте. Вы понимаете, что мы тут стараемся два раза в неделю, некоторые еще чаще это все делают, поэтому участвуйте в наших э, вебинарах, готовьте свои какие-то. Может быть, если вы хотите высказаться, мы с удовольствием уступим прямо вот времени, чтобы вы э, могли чем поделиться, рассказать. И э, если вы смотрите нас на сайте zkbv.ru, тогда посмотрите там внизу анкетка, заполните ее, подпишитесь, и мы пришлем вам, Любочка, вот эти упражнения. Да? Гимнастику, да, жерманную. Да. Гимнастику. Гимнастику. Извините, это не то, что вы подумали. Поэтому... Будьте, оставайтесь здоровы. Спасибо вам всем. Делитесь, лайкайте, комментируйте нас, даже уже когда будете смотреть это в записи. Всего хорошего. Пока-пока. Всего -пока. ну, доброго, хорошего Всего вечера. Всем. всем. Всего доброго. Всем Я бодрости, буду, активности. Пока. пока. Спасибо всем.